вопросы рассчитывали, что более глубокие конечно более принципиальные. Ну, просто я почему-то мне показалось в том звонке который я бы очень интересный ответ приготовил ну скажите ну нет не будем боб с горохом мешать я потом не для записи могу вам